На идеал М это не инвестиции, это не криптовалюта, это даже не хайп, а мы являемся сообществом взаимопомощи и благотворительности. Как вы видите, мы с вами находимся на главной странице нашего сайта. И любой пользователь интернета, открыв нашу ссылку, всегда может посмотреть без регистрации. А маркетинг двух наших основных площадок это Ideal M Mini и Ideal M Maxi. А почитайте, посмотреть наши отзывы. Ну и, конечно, посмотреть презентацию нашей компании, ознакомиться с документами о нашей легализации. Мы компания официально зарегистрировано. Документы находятся у нас на главной странице сайта. И здесь же есть кнопочка «Проверить документы». Дорожная карта но здесь у нас на сегодняшний день вынесено, На сегодняшний день у нас уже 8 программ но извиняюсь я, потому что программист очень занят и восьмую площадку еще не вынес на главную страницу. Но любой пользователь интернета всегда может посмотреть нашу дорожную карту, когда и в какое время и какие площадки были запущены у нас в компании. Есть личный контакт с администрацией и есть наша официальная группа в Телеграме. Есть, конечно, пользовательское соглашение оферта. Если вы открыли ссылку для регистрации... Я вас очень прошу, дорогие будущие партнеры и вообще пользователи интернета, сначала откройте наше пользовательское соглашение, аферту прочтите, ознакомьтесь. И если вас не устраивает какой-то пункт в нашем соглашении пользовательском, я вас очень прошу, прекратите регистрацию и закройте ссылку нашу. А те, которые всех устраивают, да добро пожаловать, ребята, в нашу, нашу шикарнейшую компанию. После регистрации нужно сделать авторизацию, ввести свой логин и пароль, и вы окажетесь в вот таком кабинете. Любой бизнес в интернете начинается, конечно, с вашего профиля. Это заполнение профиля. Ребята, я хочу обратить ваше внимание на то, что вы, конечно, можете не заполнять профиль, но вы пришли зарабатывать деньги, даже если вы и пополните кабинет, активируетесь без заполнения профиля. Ваша система просто перенесет на есть, вашу платежную систему, с которой вы пополняете. Вы свободно можете пополнить без заполнения профиля, но... Обращаю ваше внимание, дорогие партнеры, вывести ваши заработанные денежные средства вы не сможете без заполнения профиля, без того, что установить свою платежную систему, прописать и установить финансовый пароль. Поэтому обращаю ваше внимание, отнеситесь к этому более серьезно. Это всего занимает буквально несколько минут. Пропишите вы напишите свое имя и фамилию. А в скайп, если у вас нет скайпа, напишите просто нет. А телефон, телефон есть у каждого в кармане. А в Страничка в ВК. Мы свой бизнес ведем онлайн. И поэтому у каждого нашего партнера должны быть хотя бы... Три социальные сети, через которых он будет вести свой бизнес, развивать свой бизнес, пополнять свою команду новыми партнерами. И поэтому страничка в ВК должна быть обязательно. Это бизнес, социальная сеть именно для бизнесменов. Вторая есть тоже, там где весь Бомонд, бизнеса это калиостро ну и конечно youtube канал youtube канал это нужно обязательно ребята потому что сейчас очень мало людей которые смотрят посты читают их а обычно смотрят ролики поэтому научитесь пользоваться youtube канал если у вас есть почта google он у вас уже автоматически создан его просто нужно оформить правильно ну и, конечно, нужно прописать свой Телеграм. Сейчас буквально все, полностью, весь бизнес онлайн перешел работать в Телеграм, потому что это заменяем конечно, мессенджер, который облегчает работу для онлайн-бизнеса. И следующий раздел – это кошельки. Как я уже обратила ваше внимание, что Платежные системы должны быть прописаны. Каждая ячейка не должна быть, вернее, как ни одна свободная ячейка в этом разделе не должна быть. Обязательно пропишите. Если вы не будете работать с Perfect Money и Payer кошельком, да напишите по три нуля, а пропишите свою карту. Куда вы будете выводить свои денежные средства? Мы работаем со всеми картами Российской Федерации. Номер карты, имя, куда, на чье имя привязана эта карта, номер телефона, куда привязана карта и банк название банка. Все это на русском языке. Ну и следующий, это, конечно, нужно установить аватар. Каждый бизнес и ваш бизнес тоже должен иметь свое лицо. Загружаете свою фотографию с компьютера или с телефона. Как только пришел код от этой фотографии, нажимаете кнопочку «Загрузить». Здесь, когда все вы пропишете, не забудьте нажать кнопочку «Сохранить». А если вам не понравился пароль, вы всегда его можете поменять в этом разделе. И обращаю ваше внимание, отнеситесь очень серьезно к разделу «Финансовый пароль». Сначала. Запишите его в блокнот или же в текстовом документе на компьютере. И только тогда прописывайте здесь в ячейках и нажимаете кнопочку «Установить». И ваш финансовый пароль установлен. Все, вы к бизнесу готовы, вы заполнили свой профиль. Но если у вас возникли какие-то недоразумения, проблемы по поводу заполнения профиля, пожалуйста, у нас есть. Обучение. Обучение – это как заполнить именно профиль. Как сделать правильно пополнение, вывод и перевод между партнерами. Что такое функция поисковик? Она есть у нас на каждой нашей площадке, на каждой программе. И как пользоваться этой функцией, просматривать полностью всю свою структуру, вы научитесь именно по этому ролику. И наш бизнес полностью управляемый, а только с одним ноу-хау, которое у нас стартовало 11 декабря. А, и этот ролик, как правильно управлять бронями. И хочу обратить ваше внимание, дорогие партнеры, что у нас здесь есть именно в обучении а, сервис. Сервис для продвижения вашего бизнеса в социальных сетях. А, вы всегда можете нажать на этот баннер зарегистрироваться в этом сети, подключить, и он заменяет 99% всей вашей рутинной работы. Научитесь им пользоваться. Это настолько помощник ваш, ну незаменимый помощник для онлайн-бизнеса. А тем более, если пришли партнеры, новые, еще не освоились в социальных сетях, Помогите настроить именно новым партнерам этот сервис. Ну и что хочу сказать в разделе миллионеры. Очень радует о том, что наши, наш список миллионеров, он все время пополняется. Я хочу поздравить нашего девятого миллионера с большим успехом, то что добились у нас в нашей компании. И давайте пройдемся именно по нашим площадкам. Какие у нас на сегодняшний день есть программы? А программы, ребята, у нас шикарные. Шикарные в том, что у нас на сегодняшний день 8 программ, и нет ни одной такой программы, где бы вы смогли Утерять или потерять свои вложенные денежные средства. Вы на любой программе, со первого или со второго партнера, вы всегда возвратите свои вложенные средства в ваш бизнес. Обратно на баланс для вывода. А дальше идут только вы будете приумножать, только зарабатывать. На каждой у нас площадке, на каждой программе у нас есть такая кнопочка, как «Давайте». Да, хоть на любую площадку, а такая кнопочка, как начало структуры. Она служит переходом начала структуры и переходом на каждую программу. И есть такая кнопочка маркетинг, где вы можете нажать и откроется слайд. Это на каждой программе у нас есть в обязательном порядке. Это облегчает работу и презентацию. Вам облегчает, любому партнеру, облегчает презентацию делать а, своим новым партнером. В разделе «Партнеры» отображается ваша реферальная ссылка и партнеры на три уровня в глубину. И какие же есть у нас площадки. Давайте мы с вами сейчас пройдемся. Ну и начнем, конечно, с нашего ноу-хау. Это... Глобальные неуправляемые две а, программы. А, дубль микс, э, которые вход на первую программу полторы тысячи, а, вход на вторую 3000. Расстановка здесь идет, ребята, а, слева направо на свободные места. Это глобальная матрица. И расстановка идет в вашу же структуру. А заработки, да не ограничены здесь ничем ваши заработки. Единственное может ограничение быть, это ваша лень. А, ну, а кто не будет лениться развивать эту площадку, да станете богатыми и красивыми, ребята. А, Идеал М-банк. Вход на эту площадку составляет 1000 рублей. За один круг одно ваше бизнес-место зарабатывает 12000 и выходит на площадку. Есть выход за 1500 идеал М-Мини. Это наша основная площадка. И плюс запускаются три клона в клана пад. Идеал М-Мини. Вход составляет 1500 за один круг одно ваше бизнес-место. Без ваших спонсорских вознаграждений зарабатывает 244 и выходите за пятнадцать тысяч в идеал М Макси. В идеал М Макси вход составляет пятнадцать тысяч. И за один круг одно ваше бизнес место без э, спонсорских вознаграждений зарабатывает 2 миллиона пятьсот девяносто тысяч и есть выход. На фабрику клонов на программу за 10 тысяч. На фабрике клонов две программы. Одна программа на тысячу рублей. А вы зарабатываете, с, одно ваше бизнес-место зарабатывает 23 тысячи за один круг. А на 10 тысяч вы зарабатываете 240 за один круг только ваше бизнес-место. И наша Микромани ⁇ микромания. это социальная площадочка. Она служит для старта новых партнеров. Здесь можно на этой площадке наработать себе команду. Ход на нее составляет 500 рублей. За один круг вы зарабатываете половиной тысячи, плюс вы выходите в идеал М-банк и плюс вы выходите в идеал М-мини. Вот пройдя всего лишь один круг на этой площадке, вы сразу же активируетесь на свои заработанные деньги на трех на программах. Ребята, это просто уникальная площадка. И наша Макси Мани. Эта площадка а, для тех, кто любит работать с большими деньгами. Вход на нее составляет 5000. За один круг одно бизнес-место а, зарабатывает а, 54 тысячи. И выходит на а, площадку Идеал Макси. Правильно я сказала, да? Да. А, и а, а, площадка Фасттрек – это наша беговая дорожка, где две программы, они независимые друг от друга. Первая программа на 750 рублей и вторая программа на 7500. Вот такие вот на сегодняшний день у нас программы. И давайте мы с вами перейдем на слайды. Ну и начну я сегодняшнюю именно презентацию с того, что что же такое идеал М. Это гарантированные выплаты, маркетинговые планы, многолетний опыт, надежная защита, автоматизация процессов и выгодное партнерство. Наше главное преимущество это...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 На любой программе есть кнопка «Маркетинг» и кнопка «Поисковик». Есть полная статистика начислений на каждой программе. Ход доступен от пенсионера до миллионера. Ход открыт на любой стол. На основных программах работает реферальная программа на три уровня в глубину. Нет абонентской платы ни на одной программе. Выплаты на каждом столе. Циклы очень короткие. Нет отчислений ни на компанию ни на администрацию. Все 100% процентов Идет в сеть. Это деньги идут от партнера к партнеру пополнение, вывод со всех карт Российской Федерации FIRE кошелек Perfect Money подключена к Есть внутренний перевод между партнерами, который облегчает работу наших команд. Вывод у нас ежедневно и в праздничные и выходные дни. Вебинары по маркетингу ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Есть сервис с инструментами для онлайн бизнеса. Это огромная помощь всем нашим партнерам, а тем более новичкам. Есть чаты, и прямая связь с администрацией. Ну и правильно поставленные цели, конечно, приводят к большим результатам. А нашим продуктом являются деньги. И деньги правят миром. А вы, работая у нас в компании, вы можете погасить и кредиты, и ипотеку. Вы можете заработать на путешествия. У нас нет в компании ни жилищных программ, ни автопрограмм. Но вы, работая у нас, на, у нас в компании, вы всегда можете заработать себе на жилье. И причем не на одно жилье. И, конечно, заработать себе на транспорт. Наше ноу-хау – это стартовала площадка наша, это, как я говорю, ноу-хау, которая, Дубль Микс, стартовала новая программа. И 11 декабря в 19.00 по Москве, как вы видите, это неуправляемая глобальная матрица. Здесь две программы. Одна программа на полторы тысячи, а вторая программа на... А вторая программа на... Сейчас-то да что ж такое не работает у меня, этот... Сейчас, секундочку, ребята. А первая программа это на полторы тысячи, а вторая программа на три тысячи. А... Здесь... Расстановка на этих двух программах идет слева направо на свободные места, именно в вашу структуру. Как только к вам приходит на первый стол первый партнер, эти полторы тысячи идут накопления со второго партнера. Это переход в следующий стол за 3000 тысячи. А что такое накопление? Накопительный баланс, он служит нам, для, деньги накапливаются для перехода в следующий стол. Как только к вам приходит второй стол, первый партнер, то сразу же 500 рублей идет на баланс для вывода. 500 рублей идет спонсору. Второй партнер. 500 рублей на баланс и 500 рублей спонсору. Неважно, чьи сюда партнеры станут, а ваши, не ваши, но вы получите 500 рублей на баланс, а спонсорские получат именно тот спонсор, чьи эти партнеры являются рефералами. Итого, с этого стола вы заработали тысячу и тысячу спонсор заработал. И перешли вы куда в третий стол за 4000 2 и 2 за 4 автоматом активируется третий стол. Как только сюда к вам придет первый партнер вы получаете 500 500 спонсору 3000 идет накопительный баланс со второго партнера с накопительного списывается и вы переходите за 6000 в четвертый стол. Здесь вы получаете на баланс для вывода 500 рублей и спонсор 500. И с этой второй ноги тоже 500 вам и 500 спонсору. С этого стола вы заработали 1000 вы и 1000 ваш спонсор. Вы перешли в четвертый стол. Как только к вам приходит сюда первый партнер, за 1500 летит ваш клон. Первый стол – это реинвест. Что-то мышка у меня плохо работает. Полторы... 500 рублей летит ваш клон в клонопад. Полторы а тысячи идет... Да, прошу прощения, здесь на первом столе ваш за полторы тысячи реинвест. 500 рублей – это клон летит, это две и четыре тысячи вам на баланс для вывода. А вот со второго и с третьего партнера вы получаете Ваш спонсор получает по полторы тысячи, ваш клон летит за 500 рублей в клонопад, вы получаете 4 тысячи. На третьем спонсор полторы, вы получаете 4 и за 500 рублей летит клонопад. И давайте подведем итог. Итого вы прошли всего лишь один круг и заработали 14 тысяч. Плюс за каждый пройденный круг ваших партнеров, одного только партнера, вы зарабатываете 500 рублей. Но у вас же не один партнер. Вот, можете себе представить, сколько вы можете заработать на этой программе. И второй вариант, это вход 3000. Первый и второй партнер, они дают вам переход, это накопительный стол, дают переход во второй стол за 6000. Как только к вам прилетит сюда, станет первый партнер, 1000 рублей идет на баланс для вывода. 1000 получает спонсор. Со второго то же самое. 1000 вам, 1000 спонсору. 2000 заработал спонсор, 2000 вы заработали. И за 8000 перешли в третий стол. Как только к вам прилетит на третий стол первый партнер, 1000 вам, 1000 спонсору. Второй партнер Становится 1000 вам, 1000 спонсору. И вы ушли в четвертый стол. Вы заработали 2000 и 2000 спонсоров. Сюда пришел первый партнер. За 3000 летит реинвест первого стола. За 1000 рублей это два клона летят в клонопад. 8000 на баланс для вывода. А со второго партнера у вас 3 спонсора. Тысяча рублей – это летит два клона в клонопад, и 8000 вы получаете. Третий – это 3000 спонсору, и ваш клон за тысячу рублей летит в клонопад, и 8000 на баланс для вывода. Ну, я считаю, что это наше ноу-хау. Оно шикарное, ребята, шикарное. А сколько я не смотрела глобальных матриц, сколько я не смотрела в интернете, ну, такого маркетинга, именно на такую глобальную матрицу нет ни в одном проекте, ни в одной компании. И я, например, этим горжусь, что с нами никто не может сравниться. Итак, подведем итог. За каждый вами пройденный круг вы зарабатываете на этой программе 28 тысяч. А за каждый пройденный круг вашим партнерам вы зарабатываете с каждого партнера по 10 тысяч на баланс для вывода. Вариант третий. Это когда у вас активирована первая программа и вторая. Вы проходите на этих двух пар, э, программах, за каждый круг зарабатываете 42 тысячи, а каждый круг, пройденный вашим партнером, вы зарабатываете 15 тысяч на баланс для вывода. Вот. Ну, считаю, что это шикарно. Шикарная программа. Ну, и наша программа максимум эта программа она у нас тоже недавно стартовала. Как вы видите, это три стола управляемые, два рабочих, а третий – это полностью ваша зарплата. И мы сейчас разберем эту программу. Она мне очень сильно нравится, так как здесь всего нужно очень мало командных людей. Вход на нее составляет 5 тысяч. Это не такая огромная критическая сумма, чтобы потратить на, на развитие своего бизнеса. Ведь вы за каждый круг будете получать 54 тысячи. Первый партнер 5 тысяч идет накопление. Со второго вы возвращаете 4000 на баланс, а за 1000 вы переходите в Идеал М-банк, у вас активируется первый стол. Вы активно будете работать на этой площадке и будете продвигаться, и плюс ваши клоны будут лететь в клонопад. Это просто незаменимая площадка, шикарнейшая. Третий партнер вам дает за тысяч переход во второй стол. Как только у первого партнера Пришли три партнера, он закрыл свой первый стол и приходит, становится на это место. 10 тысяч идет в накопление. В втором пришли три партнера, и он закрыл свой второй, первый стол и пришел к на это. Десять тысяч на баланс для вывода. С третьим партнером происходят те же самые действия. И он приходит, становится на это место, и деньги 20 тысяч с накопления списываются и у вас автоматом активируется третий стол. Первый партнер вам даст реинвест в первый стол за 5 тысяч. За спонсором идет реинвест. Переход в идеал М-Макси. А если вы здесь есть, то ваш клон станет именно по вашей броне. Куда вы выставите бронь, туда и станет. А если у вас она не активирована, то она у вас автоматом активируется, и ваши партнеры, ваши клоны, клоны ваших партнеров будут активно продвигаться по этой площадке. И вы, у вас будет, работая на этой площадке, вы будете по этой площадке получать шикарный доход, плюс будете продвигаться в банке, будете получать на клонопаде, и плюс вы будете получать еще и в идеал М макси а второй партнер вам на баланс 20, и 20. Итого, 54 тысячи за один круг. Шикарно, да причем с малым количеством партнеров. А если вы хотите сократить, сократить вернее, количество партнеров, да начните бизнес именно со второго стола, с 10 тысяч. Вы со второго партнера их вернете себе, а дальше будет все. А с первого у вас откроется этот стол за 5000 Вот. Следующая площадочка наша программа «Идеал М бан Почему я люблю эту площадку? Да потому что это просто просто уникум, уникум а не площадка. Вход на нее составляет 1000 рублей. Как вы видите, здесь точно так три стола. А, у нас, а, кроме нашего ноу-хау, это э, дубль-микс, а, все полностью остальные семь программ, управляемые двумя бронями, ребята. А, поэтому научитесь управлять бронями. Куда вы выставите бронь, туда станет ваш партнер, туда станет ваши а, клоны. На этих площадках можно покупать э, клонов и продвигать клонами и свою команду, и себя. Первый партнер, как только у вас активировался и купил у вас эту программу, эти тысячи рублей идет накопление. Со второго партнера у вас за 500 рублей летит клон в планопад и 500 рублей идет накопление. А с третьего партнера у вас идет переход во второй стол за 2500 Первый партнер пришел к вам на второй стол, эти две с половиной идут накопления. Второй у вас две на баланс и клон летит в кланопад. Второй клон летит в кланопад. Третий вам дает переход за пять в третий стол. Как только к вам приходит первый партнер на третий стол, ваш реинвест идет за спонсором. Две с половиной, первый стол у вас. 2,5 на баланс для вывода, и за полторы тысячи у вас активируется Идеал М-Мини. Если вы там есть, то ваш клон летит по вашей броне и станет туда, куда выставлена ваша бронь. Со второго партнера Реинвест идет за спонсором, на первый стол с 3,5 на баланс для вывода, а за 500 рублей летит ваш клон в клонопад. Третий партнер вам дает на баланс 4 тысячи и реинвест а первый стол за спонсором. Итак, подведем итог. Вы прошли всего лишь один круг. Вы заработали здесь 2 и здесь 12000 12 тысяч и плюс 3 клона ушли у вас в клонопад и вы вышли в идеал М-мини. Круто? Да, очень круто. Что же такое клонопад? Ваши эти 500 рублей распределяются по маркетингу на 50 рублей на 10 уровней в глубину. И каждый ваш клон, запущенный в ПАД, принесет вам шикарнейший доход. Я, например, отношусь к этому к клонопаду, как к своей финансовой подушке, да даже не подушки, а даже можно сказать перине, а настолько он будет, принесет вам огромнейшие доходы, вы даже не представляете, какие ребята. Каждый клон, запущенный вам в клонопад, будет, принесет вам в будущем по 4 миллиона 428 тысяч 600 рублей. Это каждый ваш клон. Как только к вам в первый уровень станет три а, партнера, вы получите 150 рублей со второго уровня, 453 третьего тыщу триста четвертого тысять четыреста четыре тысячи пятьдесят рублей с 5-го двенадцать тысяч пятьдесят да и так из десятого вы получите два миллиона девятьсот пятьдесят две тысячи четыреста пятьдесят начисление производится по расстановке у нас нет здесь реферальной привязки реферальная привязка только на тех столах в банке а и на клонопаде у нас нет реферальной привязки. Ваши клоны летят в вашу же, в вашу же структуру. Итак, следующие. Это, как я уже говорила, это площадочка называется Fast Track, беговая дорожка. Это две независимые программы друг от друга, которые... Они просто рядом стоят, как другие. Вход на одну программу составляет 750, на другую 7500. Это линейно шахматный маркетинг, где здесь идут две выплаты. Вам одна идет на реинвест. Реинвест идет за спонсором. Ваш реинвест летит к вам, вернее к спонсору. А от ваших партнеров реинвест будет лететь к вам. Как только к вам. Приходит первый партнер, он у вас зарегистрировался, купил эту программу, 7500 вам сразу на баланс для вывода. Со второго партнера, как я уже сказала, реинвест. Именно с этого всегда будет место реинвест. Это предусмотрено маркетингом. Третий партнер вам опять даст 750 на баланс для вывода. Четвертый опять 700. Пятый опять вам реинвест идет за спонсором. У вас открылся этот стол. Шестой опять 750 и так до бесконечности. Здесь на этой площадке можно наработать себе команду. Вы здесь увидите кто активный, а кто пассивный А эта программа на 7500. Здесь ничего не меняется. Маркетинг одинаков. Единственное что, вход отличается и доход. Со первого партнера 7500 на баланс для вывода. Со второго... У вас идет реинвест за спонсором. Третий партнер вам опять даст доход семь с половиной тысячи. Три партнера здесь 15 тысяч, здесь полторы тысячи. Четвертый опять 7,5. Пятый у вас опять реинвест. Шестой у вас опять 7,5. Итак, шесть партнеров здесь. У вас получается 30 тысяч, а здесь у вас 3 тысячи. Вот на этих площадках можно... Три партнера получили полторы тысячи, доактивируйте в Идеал М-Мини, если вас там нет. А здесь заработали 15 тысяч, доактивируйте Идеал М-Макси и переходите работать с большими деньгами. Здесь можно на этих площадках наработать себе команду. Следующий это наша идеал менее Мы с ней стартовали. Это наша первая площадка, это наша, наверное, не только моя, но и всех любимая площадка. Где доход, ребята, здесь вообще нельзя не ограничиваться никак, потому что доход очень-очень хороший. Тем, что здесь есть. И реферальные вознаграждения, и спонсорские вознаграждения, и получаете по маркетингу. И плюс у нас есть здесь выход на нашу основную программу «Идеал М макси, где вы будете зарабатывать миллионы. Первый партнер – это идет накопление, а ход составляет полторы тысячи. Со второго партнера вы свои полторы возвращаете на баланс для вывода. Третий вам дал переход во второй стол. Прошу прощения, первый партнер – это идут три тысячи накопления, а со второго партнера, ребята, на каждом столе у нас будет ваша зарплата. Ваша шикарнейшая причем зарплата. Как только к вам пришел второй партнер, это к первому пришли три партнера, он пришел к вам, ко второму пришли три партнера, он закрыл свой первый стол и пришел к вам, встал на это место – Тысячу получаете вы, тысячу получает два спонсора. Как только к этому партнеру пришли три партнера, стали к сюда, вы сразу получили три тысячи. К этим трем пришли девять партнеров, вы получили девять тысяч. Итого, вы только с этого стола заработали 13 тысяч. Третий партнер вам дал переход за 6 тысяч в третий стол. С первого эти шесть тысяч идет накопление, со второго у вас летит ваш Клон реинвест первого стола за 3000. Тысяч, Тысячу получаете на баланс для вывода. По 1000 получают ваши два спонсора. Под второго партнера прибежали три партнера, стали 3000. Под этих трех, каждому по три, это 9, вы получили 9000. Третий партнер дал переход за 12 тысяч в четвертый стол. А здесь первые 12 тысяч. Партнер 12 тысяч дает вам накопительный баланс. Со второго 7 тысяч на баланс для вывода. По половиной получает ваши два спонсора. Как только к этому партнеру прибежали и стали 3 партнера, это вторая линия ваша, 7500 на баланс для вывода. Как только пришла третья линия, это 9 партнеров, 22500. И третий партнер дал переход за 24 тысячи пятый стол. Вы подходите уже к финишу. Первый партнер эти 24 идут в накопление. Со второго партнера реинвест летит на, по вашей броне в третий стол за шесть тысяч, десять тысяч на баланс для вывода. По три получает ваши два спонсора. Под второго партнера прибежала ваша вторая линия, девять тысяч получили. Третья линия стала вам под этого партнера 27 тысяч на баланс для вывода. 2 прибавляется в накопительный к первому партнеру. А третий партнер вам дает переход за 50 тысяч в шестой стол. Вот он ваш уже и финиш. Пришел первый партнер, 35 на баланс для вывода. 15 активируется. Идеал М-Макси, где вы будете, если будете только работать на этой программе, вы будете... И ваши клоны, и ваши партнеры, и парт... ваши клоны партнеров все будут лететь и на в идеал Макси, И вы будете там продвигаться именно со своими же партнерами. И можно уже будет начинать приглашать именно на эту площадку на 15 тысяч. А вот второй партнер вам даст 50 на баланс для вывода, третий партнер 50. Итого вы с этого стола только заработали 135 тысяч, с этого стола 46 тысяч, с этого 37 тысяч и с этих двух, со второго и с третьего по 13 тысяч. И ваше только одно ваше бизнес-место принесет вам доход, это 144 тысячи, ой, вернее, 244 тысячи. Ребята, это без вот этих спонсорских вознаграждений. Ведь вы же тоже спонсор. И ваши, эти ваши спонсорские вознаграждения будут к вам сыпаться на баланс. Идеал М-Максим это наша тоже основная площадка, вы вышли с идеал М-Мини или же купили эту площадку отдельно. 15 тысяч это не такая огромная сумма. Наши партнеры с нашей, с нашей компанией ходили в дары получай. Отнесли туда более 50 тысяч 50 каждый партнер и пришли не соломши хлебавши, простите за выражение, пришли оттуда и теперь заново Приступили к работе. Отнесли каждый по 50 тысяч и ничего не заработали. Вот так ходить по другим проектам. Вход составляет 15 тысяч. Первый партнер приходит, эти 15 идут, идут накопления. Со второго у вас 5 тысяч на баланс для вывода, а за 10 тысяч фабрика клонов. Вторая программа за 10 тысяч активируется. Третий партнер вам дает переход за 30 тысяч во второй стол. Первый партнер в накопление, со второго 10 тысяч на баланс вам по 10 вашим двум спонсорам. Пришла к вам вторая линия 30, в третье прибежала 93, партнер вам дал переход за 60 тысяч в третий стол. Как только к вам приходит на третий стол первый партнер, эти три 60 идут в накопление, со второго идет реинвест этого стола по вашей броне. 10 тысяч получаете вы, по 10 получает ваши а, два спонсора. А, вторая линия пришла, 30 тысяч, третья 90 тысяч. Третий партнер дал переход за 120 тысяч в четвертый стол. А, с, здесь вы заработали 5 тысяч, на втором столе 130 тысяч, на третьем столе 130 тысяч. 3927 9, 27, да? Давайте на три стола. Сколько 27 командных партнеров? 265 тысяч. Где вы можете такие деньги заработать? Да нигде, только у нас в компании. Первый партнер приходит к вам на четвертый, стол, 120 идет накопление. Со второго партнера вы получаете 70 тысяч на баланс для вывода, по 25 получает ваши два спонсора. Вторая линия, пришли три партнера, под этого партнера 75. Под этих трех пришли каждому по три. Это 9 партнеров. Вы получили 225 тысяч. Третий партнер дал переход за 240 тысяч 5 пятый стол. На четвертом столе 370 тысяч. Без вот этих спонсорских вознаграждений. Они будут сыпаться, как я уже говорила, что на мини, что на макси. Будут сыпаться вам на баланс. Постоянно радовать этим, что, что баланс ваш пополняется. Первый партнер это идет в накопление. Со второго партнера клон летит по вашей броне в третий стол. 100 тысяч на баланс для вывода, по 30 получает ваши два спонсора. Вторая линия пришла, вам 90 пришло на баланс. А третья линия принесет вам 270 на баланс для вывода. Третий партнер дал переход у вас на самый финиш. Вот он, шестой стол, финиш. На пятом столе вы заработали 460 тысяч. Первый партнер 500 на баланс для вывода. Второй партнер 500 на баланс для вывода. Третий партнер 500 на баланс для вывода. Итого вы заработали 2 миллиона 590 тысяч. Это только ваше одно бизнес-место. Это без ваших спонсорских вознаграждений. Только на этом столе спонсорские вознаграждения полтора миллиона. Ну скажите мне, ребята, где есть такой маркетинг? Да нет нигде такого маркетинга, как у нас.